с представителями соответствующих государственных органов Таджикистана. Еще раз отмечено, что огнестрельное оружие первое применила таджикская сторона.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 В Баткенской области на данный момент проходит второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на участке Кыргызско-Таджикской границы. Как сообщили в пограничной службе, состав переговорных групп с обеих сторон уточняется. Ранее сообщалось, на место прибыли премьер-министр Мухаммед Калы Аблгазиев, вице-премьер Дженниш Розаков и председатель государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев. В Баткен также вылетели и депутаты Джугур-Кукинеша Талант Мамытов, Торио Байзул Пукаров, Табылды Тилаев. В возглавляет делегацию вице-спикер парламента Мирлан Бакиров. Отметим ночь в Лелекском районе. На Кыргызско-Таджикской границе прошла спокойно, сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана. Уточняется, что дорога Ош-Баткен-Исфана открыта для проезда. С местными жителями проводится профилактическая беседа, переговоры между погранведомствами двух стран продолжаются. Обстановка пока остается стабильно напряженной. Накануне таджикская сторона первая применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты Максат-Исай в Лелекском районе Баткенской области. В ходе обстреления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 Обстановка на таджинском участке государственной границы, 17 сентября, оценивается как относительно стабильное. Планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана. Государственная пограничная служба Кыргызской республики на встрече будет представлять начальник главного штаба, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Кыргызской республики, полковник Артекарима Лимбаев. Таджискую делегацию возглавит начальник главного штаба первый заместитель командующего пограничными войсками ГКБ Республики. По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября 2019 года на Кыргызско-Давидском участке государственной границы, 13 человек, получили они степени и находятся в больнице города Испаны. Среди них 7 военнослужащих и 6 граждан из Кыргызстана. Из этих 13 человек двое остаются в тяжелом состоянии, остальные 11 планируют, что будут транспортированы военно-транспортным самолетом.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 Вылет планируется в одиннадцать часов. Дополнительная еще информация будет сообщена. И только что к нам поступила информация. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике был вызван в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Первый заместитель министра иностранных дел Ния Залиев вручил главе дипломатического представительства Таджикистана в Кыргызстане ноту, в которой выражен решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан первыми обстрелявшими пограничные посты Максат и Сай Кыргызской Республики, в результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих Государственной пограничной службы Кыргызской Республики получили ранения. Также семь гражданских лиц Кыргызстана, в том числе несовершеннолетний, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, повреждены указанные пограничные посты и дома местных жителей граждан Кыргызской Республики. Неазалиев отметил недопустимость применения таджикской стороной огнестрельного оружия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 К этому часу пока все. Спасибо за внимание. До встречи.